Всем привет! Вы на канале SeaGoldBet, меня зовут Евгений и как из названия видео, вы уже наверное поняли, что что-то сегодня ожидается бесплатное. Бесплатная стратегия на футбол, думали вы? А нет. Сегодня я вам покажу бесплатный бот. Совершенно бесплатный, свободный вход и естественно ссылочки будут в описании, в комментариях и у вас на экранах. Вот она, уже ссылочка появилась. Давайте я вам быстренько покажу, что это такое. Как вы видите, вот так вот выглядят прогнозы, все достаточно понятно. Никаких танцев с бубном, четко понятно какая команда, в какое время и на что ставить И еще вдобавок коэффициент, ну на всякий случай вдруг заблудились Вот так вот выглядят прогнозики Соответственно есть время разное и вы можете умудриться собрать даже какой-нибудь экспрессик От двух до, ну наверное даже до четырех прогнозов внутри одного экспресса Как обычно я вам не рекомендую собирать экспрессы, потому что это повышенный риск Лучше по одной, но более как-то надежно Проходимость вы обозначаете сами, то есть вы ставите либо лайк, либо дизлайк Это делается очень просто, нажимаем на какое-нибудь сообщение, ну вот где у нас тут ничего нет ну Вот, например, на вот это нажимаете и у вас, как видите, появляется сверху э, реакции Лайк, дизлайк, сердечко, огонь и задумались Есть даже обозначение, что это все значит Вот тут в закрепленном сообщении я вам описал, что это значит Ну вдруг вы не знаете, что такое палец вверх Это всего лишь навсего класс, прогноз зашел Палец вниз, отстой, хуйня, прогноз не зашел и так далее Можете почитать, ознакомиться также, судя по опросу, нужен ли чат для общения и возможность комментировать прогнозы, большинство ответило «Да, нужен» и, соответственно, он скоро появится. Вот-вот, буквально скоро я его сделаю. Можно будет писать, общаться, обсуждать матчи, прогнозы и так далее. Поэтому добро пожаловать в канал с бесплатными прогнозами на футбол. А для кого будет мало этих прогнозов, есть бот на спорт, который дает прогнозы и на футбол, и баскетбол, и кучу-кучу всего остального, в том числе и теннис на данный момент, то есть сезонный. А там, где больше всего прогнозов, там и идет, до этого был хоккей, хоккей заменил теннис. Короче, давайте я вам покажу, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Так вот этот бот выглядит, как видите, сразу же по несколько прогнозов приходит. Вот в баскетболе у нас сразу же два прогноза, в футболе сразу же два прогноза, здесь тоже два и так далее, и так далее. Короче говоря, вот у нас теннис, у нас сразу же три прогноза идет, Counter-Strike есть, всего предостаточно. Чтобы купить доступ к этому боту, естественно, вам достаточно просто пройти по вот этой ссылочке, которая у вас на экранах, также в описании. Чтобы купить этого бота, вам необходимо нажать «Бот на спорт», соответственно, «Цены на спорт», ознакомиться с ценами, с описанием и нажать кнопку «Купить». Как видите, ценник достаточно демократичный. Выбираете удобный способ оплаты, нажимаете, оплачиваете, получаете доступ. Ничего сложного. Соответственно, вам придет ссылка, которая вас приведет вот в этот бот. Ну а на этом все. Всех жду вас в новом канале с прогнозами на футбол. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.